Всем привет! Сегодня мы решили сделать ирландский выпуск, потому что в эти дни по всему миру празднуется День Святого Патрика. Мы решили приготовить два ирландских блюда. Ирландское рагу и ирландский салат. Давайте приступим. Этот флевер мне будет сегодня помогать. Начнем с ирландского рагу. Основные ингредиенты для рагу это. Баранина, картошка и лук. И петрушка. Остальное, вот морковка, чеснок и все остальные диеты можно добавлять. Ну, приступим. Вот мясо здесь баранины 700 грамм. Оно уже порезано вот на такие небольшие кусочки. Предварительно очищено от жира и всяких пленочек и остальных ненужных вещей. Так, оно уже порезано все, его мы трогать сейчас не будем. Ну, картошка, вот пять штук крупных картофелин, две морковки, две штуки лука. Картошку и морковку нужно почистить, сейчас мы этим и займемся. Ну вот, мы почистили картошку и морковку, лук у нас уже был почищен, Овощи мы режем крупно. Просто режем крупно. Вот прямо вот так. Ну, наверное, вот еще. Вот так. Теперь режем морковку. Ну как? Чтобы было красиво и в то же время крупно. Ну вот так, как-то наискосок. Но тоже не слишком мелко. Ну вот так, средне как-то. Режем петрушку. Просто режем ее не слишком мелко. Петрушка у меня уже от стеблей, которые... стебли. вот стебли которые тосклись стебли как то так мне слишком много. мы порезали петрушку теперь режем чеснок чеснока я взяла 7 Значит, 5 из них мы берем 5 яких. 2 оставляем режем ну вот пополам просто вот так пополам вот эти два Зубчика. Мы их разомнем, чтобы начать жарить наше мясо. начинает жарить. Нам нужно обжарить мясо в казанке. Для этого мы наливаем в казанок масло примерно полстакана, вот, чтобы просто накрыть донышко. Мы налили полстакана растительного масла в казанок. Ну, я взяла оливковое масло, можно подсолнечное. Примерно полстакана. Дальше. Берем вот эти два зубчика чеснока и вот так вот их давим ножом. Так, так, хорошо. Разогреваем казанок с маслом, достаточно сильно. Вот этот раздавленный чеснок кидаем в нагретое масло. Чуть-чуть поджарится, потом мы его вытащим. Это нужно для того, чтобы сделать... Чесночное масло, чтобы уже мясо жарилось уже в масле со вкусом чеснока. Вот так. Чеснок жарится до золотистого цвета, потом мы его вынимаем. Так, ну все, чесночок у нас поджарился, отдал свой аромат маслу. Его можно вынимать. вынимаю. Мясо, пошел. Мясо также нужно обжарить до золотистой корочки. Пойдет жариться лук, и лук пойдет жариться тогда, когда исчезнет вот эта жидкость, которая получилась от мяса. Вот мясо пожарилось до золотистой корочки, вот такой красивый. Жидкость выпарилась, пошел лук. Жарим также лук. слегка золотистого цвета, так скажем. Нужно посолить, поперчить чуть-чуть, чуть-чуть, вот так, немного. Посолить, поперчить. Дальше мы овощи будем укладывать слоями, и каждый слой тоже будем солить, перчить и добавлять туда спец Поэтому, чтобы не пересолить, солим по чуть-чуть. Я думаю всего на вот это вот все блюдо должно уйти не больше столовой ложки соли лучок у нас тоже поджарился можно убавить огонь можно убавить огонь прям совсем вот на самый минимум чеснок просто вот так вот его укладываем перемешивать не надо просто укладываем чеснок это чебрец, сухой чебрец, посыпать слегка. Так, петрушки, ну вот не всю петрушку, а вот так вот просто присыпать. И этой петрушки присыпем другой слой уже овощной. Вот Морковка, просто выкладываем морковку вот так пусками. Еще раз чуть-чуть посолить, вот так просто присолить, вот так поперчить сверху. Пошла картошка. Также солим картошечку, перчим, посыпаем нашим чебрецом и остальная петрушка. Остальная картошка. Еще раз И солить вот эту вот прям новенькую картошечку, вот так вот. И вот это все дело залить нужно кипятком. Ну вот, кипятка, чтобы... кипятка нужно налить столько, чтобы накрыть все овощи. Вот так. Лавровый лист кладываем вот так три листочка и накрываем крышкой и тушим на среднем огне около часа итак пока готовится наша рагу вот оно мы займемся ирландским салатом и вот для него ингредиенты зеленое яблоко Смит, оно самое зеленое укроп сметана две морковки чеснок вот они вот так расположены у нас на столе. Как вы думаете, почему они именно так расположены? А вот почему. И это ирландский флаг. Чтобы его приготовить, этот салат, нужно просто взять продукты и цветов ирландского флага и их всех перемешать. Натираем яблоко и морковку на терке. Укропчик просто тоненько, мелко порежем. Ну и чеснок выдавим туда же и смешаем все это со сметаной. Мы натерли овощи Морковку и яблоко на терке и порезали мелко укропчик. И осталось сюда выдавить чеснок. Чесночок маленький зубчик, совсем маленький, а то будет слишком чесночный вкус. Я еще хочу добавить сок лимона. Вот такую дольку. просто вот так. Заправляем сметаной. Наша рагу стояла на среднем огне, час, оно тушилось, ровно час, и оно готово. Получился наваристый бульончик, очень вкусно пахнет травкой, специями. ирландских блюда готовы ирландская раку и ирландский салат ну конечно же ирландский салат и ирландский флаг это была шутка просто это вкусный овощной салатик который я очень часто делаю всем спасибо у нас получилось очень вкусная еда сегодня еще раз всех с Патриком поздравляю приятного аппетита Пока.